Чаще и чаще я начал встречать в интернете информацию о том, что э, русские военные и, по-моему, даже Кадыров, и, по-моему, даже награду объявили, по-моему, даже Кадыров, но я не помню точно где, потому что информации много и часто встречаю ее. Так вот, ищут Бандеру. Э, ну, я не знаю, насколько они тупые и насколько они, насколько это правда, что они Думают его поймать. Вот. Но думаю, что такой деятель не может рисковать своей жизнью в настоящее время. Вот. И скорее всего он находится, наверное, где-то в Европе. И именно оттуда руководит военными операциями украинских войск. Вот, а также теробороны и вообще всем, что здесь происходит, скорее всего, через Зеленского. Вот. И я так подозреваю, что вы его никогда не найдете. Так что хер вам, а не Бандера.